It's three o'clock in the morning. <laughs> and um, some of you, some of you, some of you know that uh, I have a two and a half year old daughter, um, and I have a four month old son. So I have this energy I have right now because of you. So, thank you. So, I would love to get um, your just open feedback uh, about two things. Number one, about SNA as a program itself, the actual 45-day marathon. How was that experience for you? And number two, how was today's experience for you? И вот сейчас, вот в течение минуты, я хотел бы услышать от вас обратную связь о двух вещах. Об СНА-марафоне в целом, что этот марафон для вас представляет. И второе, что сегодня вы извлекли для себя. Какие откровения. And, uh, any feedback is good. You know, I love constructive feedback. Um, I love feedback that would help me become better and will help my team improve the system itself. Любая обратная связь. Связь хороша, но я очень люблю конструктивную обратную связь, которая поможет и мне, и моей команде стать лучше и что-то улучшить в следующий раз для вас. So, позвольте, пожалуйста. Позвольте. позвольте сказать, а, марафон, который я прошел в течение 45 дней, это лучший марафон в моей жизни. У вас великолепная команда. У вас замечательные организаторы который умеет вдохновлять и продвигать низкий поклон вам, Кате и вашей команде. Это замечательный марафон. Сегодня я получил для себя озарение. Я благодарю вас. Вы мне указали путь, где я найду вдохновение. Это во всемирной организации волонтерской. Более того, у меня есть все возможности. Старшая дочь живет в Лондоне, а младшая живет в Барселоне. И мне достаточно их подключить, и все, и мне язык проще будет изучать. Спасибо, да, огромное. Я не мог догадаться без вас, вы представляете? Спасибо. Вот, вот такие вот вещи, такие озарения приходят. Вы волшебник, вы маг. И я очень благодарю вас за вашу энергию и за ваше служение людям. Вы действительно несете великую а низкий вам поклон. Спасибо большое, Юрий. Thank you. I look forward спасибо. Я надеюсь увидеть вас в Лондоне. Увидимся тогда в Лондоне. Увидимся, увидимся. Спасибо. И в Лондоне. Съедом. Можно я скажу еще тоже два вопроса? Первое, по марафону. Я немножко пропустила, сейчас буду до... Ну, уезжала, не было возможности делать. Я хотела качественно то есть, погрузиться, ну, прости. то, что я просто хочу сказать, Дил, я проходила чередами, а сейчас по нетворкингу. Челлендж для меня был очень крутой, но сложный. Эм, интересно было, ну, как-то, может быть, то, что первый. Сейчас, то, что я проходила, я настолько хочу вот дать такой, такой момент, что настолько просто было, вот, изъясняете какие-то такие вещи важные, правда, Юрий, насколько просто и доступно, это, наверное, я, я к этому стремлюсь. таким простым языком говорить, оно так заходит, Некоторые если ты делаешь, некоторые ты подтягиваешь, но это дар. Я считаю, что это дар. Это, дар, дар это просто как вот Боженька ну, поцеловал. Вот, ну, это талант, как говорится. Поэтому низкий поклон прям вот в кайф. Вот раньше мне было немножко напряжно, ну как бы делать марафон, там разные спикеры. Ну просто Дилма зашел, это как твой ну, человек, знаете, как говорится. Вот и просто вот все, все. И, и вот это вот ораторская, и манеры, и вот искренность, и вот, ну, все. Мне просто, я даже Ларисе говорю, Лариса, я просто в восторге. Она мне говорит, ну, типа что может быть, для вас будет простоватый марафон? Я говорю, нет, я кальку я жду, но я просто хочу погрузиться и время уделить, понимаете, да? То есть, как бы, ну, вот, прям все вни, вникает во все. И прям, э, вот, круто, что сразу же ты это применяется Это просто бомба. И оно, оно очень, как-то, знаете, откладывается. Есть информация, которая заходит и выходит. А у меня, в то ситуации, так, вот, Гилл так говорил, вот так вот. Оно очень круто, спасибо. Вот за это, вот, реально, как есть. А то, что я для себя... вы знаете, вы талантливый оратор. Вот чтобы получить обратную связь, вы вот такой удивительный оратор. Спасибо, я просто искренне э, делюсь. И то, что у Гила мне тоже, знаете, нравится, что он такой, как есть. Он не хочет казаться лучше, хуже, вот он такой, как есть. Это браво. Это выступило как по мне. Много раторов, много спикеров, много менторов. Но вот Тони, да, и у Гила тоже это есть. Вот почему ГИЛ, Тони пропагандирует. Ну, блин, потому что это вот, ты не, ты бы не, не делал дело в своем жизни, если бы ты в это не верил и не горел бы это. этим. Правильно? Подобно. Вот, этим так и что сегодня да, сегодня. да, да. Я счастлива, что я встретила в жизни этой подобных людей. Вот правда. Вот много людей, богатых, много, понимаете, о чем я. Ну, блин, мало настоящих, которые в ценности которая вот ценности правильные. Вот. вот это прям... Это мой двигатель. Спасибо большое. То, что сегодня я услышала, видите, как Дил тоже сказал, что он не оценивает себя. Я, я вот хочу сказать, что я поняла, что я настолько ценна, потому что я это делаю от души. И самое интересное, что хочу учиться, хочу дать, что Дил вы мне посоветовали, постоянно быть в теме. Это вот мой инсайт как вечный ученик. Вот это круто. Это эго сразу просаживается и тем больше ты ценности можешь дать этому миру. Потому что ты меняешься, ты на новизне. Поэтому рост и прогресс. А как Тоня, любимое мое высказывание о Тоне, что жизнь это постоянный прогресс во всех сферах. И счастье, счастье. В жизни, вот это, знаете, когда ты как личность растешь, ты как женщина растешь, ты как мама растешь, ты как профессионал, ты как человек по здоровью, твое здоровье растет. Потому что я перестала болеть. Я в год не болею. Клянусь. Ни насморт, ни гриппы, ничего, я, я просто, ну, я, я рассказывала на семинарах в про ресурсность, там, я попала к Доне на семинар, он мне сказал, что у меня там женская энергия правильная, я думаю, блин, ну я это чувствую, ну тех, кто полуровня меня подкрепил, думаю, ну блин, ну потому что я на своем месте, понимаете? И вот э, инсайт, что нужно э, ценить себя, да, ценить, развиваться и не стесняться брать за это деньги. У меня был такой опыт, и я считаю, что это только начало. У меня по 3 часа утра. Да, все Гилл, спасибо большое, мы видим, что вы издеваетесь. Не, мне просто, мне просто... <с> Правда, вы, да. вы супер, вы молодец. Спасибо, спасибо, все, я заканчиваю. Спасибо всем. М можно, да? А, спасибо большое, Гилл, а, спасибо вам. А, спасибо вам за ваше знание, которым вы делитесь. А мои инсайты в этом марафоне нетворкинга да, я поняла очень важное. Когда мы получаем какую-то информацию, мы обучаемся, если мы ей не делимся, то она пропадает. И я поняла для себя, что полученная информация, полученные знания нужно делиться. Да? И это важно. Когда ты делишься какими-то новыми знаниями, ты еще и в процессе начинаешь еще больше информации понимать. То есть а, я сегодня, вы Два дня или три дня скажу в своих топ-менеджерах и начинаем все, все, что мы проходим в марафоне и начинаем это все рассказывать. И для меня это круто вообще. Вот. И, а вот на сегодняшний день, как бы, я бы чисто взяла вот именно про бизнес, я бы взяла вот момент такой для меня, инсайт. Ну, и не просто бы инсайт, я как бы, да, наверное, поняла, наверное, это инсайт, да. Постоянно мотивировать свою команду. Ее нужно постоянно мотивировать. Не нужно, да, вы правильно сказали, не нужно так говорить. Я там давно себе сказала об этом, а то я об этом забыл, да. Нужно постоянно их мотивировать, нужно давать им постоянно какую-то новую информацию. Это для меня круто. А, я хочу сказать, спасибо вам большое. А, вы лучшие, вы супер. Я, я, я была как бы тоже ну, на многих семинарах. Ну, на тоне я еще не ездила, была только в Москве, но я захватила, все равно кусочек маленький захватила. Мы хотим с мужем поехать. На Тоне мы обязательно едем. Вам спасибо большое за то, что вы есть. Спасибо. А, а, Гилла, спасибо. Сегодня очень такой а, позитивный, интересный, душевный вечер. А, я очень рад, что познакомился со всеми. А, и а, у каждого из вас, вот, и каждого из вас, я к чему получился. Для меня это было очень мощно и интересно. И вот как бы я много сегодня для себя взял и особенно вот мне понравилось то, что допустим, не надо учить тех, которые не очень двигают, а просто надо найти тех которые хотят и горят желанием обучаться вот это очень хорошо зашло, потому что ну, как бы я сам трачу очень много времени на тех которые как бы не очень желают а я постоянно трачу а скорее нужно набрать новую свежую кровь. Это очень потрясающе. Мощно, да. А что касается марафона, вот, у меня совсем представление поменялось относительно марафона. Насколько это все, все широко, глубоко и какие мощные инструменты я не использовал ранее. да, и, и Это, это очень, очень мощные инструменты, которые допустим для меня не было приоритетом, и сейчас я хочу... Да, да, да, да, Спасибо. да, Thank you. Uh, thank you all for your beautiful, kind words. This is what keeps me up at night. Changing, <laughs> change, changing the lives of people who will change others lives. I think it's one of the great one of the greatest powers uh, to be able to, uh, to to use your energy your light to, to to be able to give this to others who will not keep it for themselves they'll pass it on they'll pay it forward данную тебе энергию данный тебе чтобы поделиться теми которые не будут а также пустят их дальше и по геометрический будут делиться всеми так so it's so cool to hear that some of you will come to future Tony Robbins events with us I welcome you. И это так приятно слышать, что некоторые из вас приедут на ближайшее мероприятие Тони Робинса. Добро пожаловать, с радостью вас там увижу. Um, Надя, it's really nice mm -hmm. to hear that you also enjoyed the Donny Epstein event. It's very special uh, as Надя, well. мне очень приятно было услышать, что вам понравилось также мероприятие Донни Эпстена. Mm -hmm. um, he he has a very special event happening in Israel in April, just in case you don't know просто если вы не знали в апреле у него будет особенное мероприятие проходить в израиле yeah it's a very closed event just for uh, for like 40 people um, very high level Donny Epstein stuff это будет закрытое мероприятие для небольшого количества людей Такое, знаете ли just so all of you know donnie Epstein is the person who is able to give Tony Robbins his energy. Чтобы вы знали, Дони Эпстин это тот человек, который наполняет энергией Тони Робинска. Yeah, it's a very, uh, very magical person. Очень магический человек. So I, I hope that we get to work together again one day in the future. Надеюсь, в один прекрасный день в будущем мы снова сможем поработать вместе i'm uh, I'm always looking for new souls to connect with and co-create with. We are always looking for new project managers and and the company if you know cool people that want a job мы всегда ищем новых менеджеров проектов для своей компании может быть вы знаете кого-то кто подойдет мне для этих ролей personally always looking for new clients to work with coaching clients to connect with and work with on the long term лично я ищу всегда новых клиентов долгосрочных клиентов которыми я могу работать как коуч. and the the actual challenge me team uh, might want to interview you because They need support to understand what is the best way to actually market the, uh, the Challenge Me networking program. И может быть Challenge Me свяжутся с вами, зададут несколько вопросов, чтобы вы поделились обратной связью, каково ваше мнение, должна эта программа продвигаться дальше. So I thank you all very, very much from the bottom of my heart, sending you lots of love from Singapore. Спасибо. Thank you. До встречи. Спасибо.